Всем добра, ура, игра Приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег Он же Скретч, продолжает играть В Вальхейм Продолжаем, друзья, развиваться и выживать В этом совершенно новом и Открытом полностью для наших Действий а, мире В прошлой серии мы с вами добыли такие Полезные штуковины, как ядра суртлинга И с помощью них сделали вот такую вот Плавильню и вот такую вот Углевыжигательную печечку, которая Теперь нам а, позволяют целиком полностью насладиться производством вот этих вот великолепных оловянных и медных слитков, которые мы вот так вот легко и просто можем а, подбирать, а потом уже делать из них что-то более интересное и более да, друзья, прогресс, конечно же, идет, мы развиваемся, но хотелось бы упомянуть о таких тонких нюансах, как дополнительные какие-то приблуды, приспособы для нашего с вами э, выживания. Как, например, вот эти замечательные ульи, которые сейчас жужжат за моей спиной, и из которых можно производить офигенный, сочный, ребятки, полезный ингредиент такой, как мед, конечно же. Как, ребятки, добыть этот мед и как сделать вот эти вот ульи, да, пчелиные, я сегодня вам расскажу. Помимо этого, добудем немножко дерева, поохотимся на здешних местных животных, добудем немножко кожи и сделаем и сделаем, ребят, первое транспортное водное средство, доступное для новичка Это, конечно же, плод, с помощью которого можно будет передвигаться на другие земли Все, ребятки, это и многое другое в сегодняшнем выпуске Поэтому не переключайся, смотри, пожалуйста, видео до конца Дальше будет очень много интересного годного контентика Также, зритель, не забудь поставить лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну а взамен за твои лайки, братишка Скрэч, будет и дальше продолжать радовать тебя крутыми годными видосами по современным э, играм Приятного тебе просмотра, мы начинаем! Ну и для начала, конечно же, давайте выдвинемся э, На поиски пчел, пчелиных ульев Которые у нас разбросаны по всей карте Это для того, чтобы нам сделать вот эти самые пчелиные э, домики А Пчелиные ули на самом деле, можно найти в окрестностях Блуждая просто-напросто по лесу Они в основном спавнятся на каких-нибудь старых постройках Поэтому придется немножечко пошастать э, по лесам Значит, поискать старые построечки, и в них точно воз, с каким-то, ребят, шансом, да, не во всех, конечно же, постройках, в которых вы найдете, а с каким-то определенным шансом вы сможете найти эти самые э, ули. Сейчас постараюсь, ребятки, вам продемонстрировать наглядно, как это выглядит в природе здесь именно э, в Альхемии. Итак, ну вот, значит, мы пришли к одному, значит, местечку очень интересному, я недавно заприметил, не заприметил в прошлой серии, это, ребят, деревня, доброшенная, да старая Черт возьми, горю, друзья Не должно быть такого, чтобы я горел Ярким пламенем, давайте уже остудимся И вот, ребят, про то, что я вам говорил Оно прям-таки перед нами Сейчас только от кабана, от кабана избавимся Блин, ну и кабаны здесь дикие пошли, а Ну-ка иди отсюда, кабанишка, не мешай Папочке работать Да, ребят, вот, нашел я, значит, одно из таких, одно из таких мест для наглядности. Вот, заходим, ребят, просто в такой домик, а, и тут у нас висит пчелиный ульи. Да, пчелиные ульи выглядит примерно вот а, так. Будьте осторожны, когда к ним подходите, они а, бывают очень сильно кусаются. Ну, как, очень сильно. В принципе, а, терпимо. Сейчас я попытаюсь, ребят, подойти с другой стороны. Надеюсь, они, они на меня отсюда Сагорится, да, ребят. Когда мы к ним подходим близко, да, с некоторым шансом нас они отравляют вот таким вот ядом, э, баф от которого вы можете наблюдать в, в правом верхнем углу экранчика, да. Он бьет не сильно, терпимо, в принципе, если иметь нормальный реген э, по типу даже, допустим, э, ягод каких-нибудь или грибов, этого будет вполне достаточно, чтобы сдержать и э, сдержать, как говорится, урон от яда и отрегенерировать по э, максимуму. Да, вот можем спокойненько ягодки трескать Это достаточно будет а Для того, чтобы, ребят, с этого улья поиметь то, что в нем находится Достаточно просто в него а, выстрелить То есть, ну, либо подойти к нему в упор Вот таким вот образом, как здесь Сейчас, в принципе, можно до него достать Можно просто, подпрыгнув, нанести ему определенного типа урон. Вот он у нас повис в воздухе Блин, кусаются, зараза Не получается, ребят Не получается у нас вырубить Да, а высоковато находится у нас улей, Для этого, ребятки, просто-напросто берем стрелу а, Стреляем в него из лука Бах, все, друзья, с ульем мы разобрались, не, ст... не спешите подходить слишком близко, потому что пчела должны утихнуть, и только после этого уже а, подходите и забирайте все, что с него а, падает. А падает с него, ребятки, это мед, конечно же, самый ценный ресурс, для чего мы все это делаем, и пчелиная а, матка, так как у нас инвентарь полон, мы... Освобождаем его и забираем, конечно же, все, что а, выпало. Да, ребятки, для чего, собственно, нам нужен? А, нам нужны эти пчелы, а для того, чтобы, ребят, производить вот такой вот сочный, офигенный а, мед. Самое главное его свойство по отношению к остальным ингредиентам, а, это, конечно же, регенерация а, тика в секунду 5. А, ХП он в тик у нас регенерирует. Это гораздо, ребятки, больше, чем у любой другой еды, которую вы а, кушаете. Мед мы собрали и давайте выдвигаемся уже ставить а, улей. Вот мы и дома. Давайте, ребятки, уже приступим к постройке нашего с вами а, ули Для того, чтобы построить, ребят, улей, нам на него нужно не так много а, ресурсов. Один из которых мы уже нашли. А, находится этот улей у нас во вкладке «Ремесло». И вот тут вы его увидите сразу же. В активной а, зоне Да, ребят, одна матка и 10 древесины Ничего а, сложного Я обычно ставлю ульи вот на такие вот пенечки Да, один ставим, например, вот здесь Ставим, ребятки, ульи таким вот образом И он начинает для нас потихонечку вырабатывать а, Мед Вот тут у меня, ребят, стоит уже два улья И в каждом из которых я наблюдаю по 4 а, Кусочка а, меда у нас уже находится Максимальное это количество Производимого меда или же нет, ребят Я не в курсе, но за все время нахождение этих, значит, ульев а, у меня на территории а, больше четырех а, в инвентаре я а, не видел. Скорее всего, это максимальное количество. Ну что ж, ребятки, чтобы собрать улей, все просто и легко. Подходим к улью, нажимаем на клавишу E и у нас производится. И мы забираем ресурс. И с этого тоже ули мы забираем. Ну что, такая вот информация по улям. Я надеюсь, все доходчиво вам сейчас и объяснил. Иногда нам может потребоваться путешествие на соседний остров. Как же это сделать? Давайте, ребятушки, дорогие мои, я вам сейчас продемонстрирую. Предусмотрели разработчики здесь и такую возможность. Наряду с тем, что у нас существует здесь вот такой вот океан, в котором плавают, смотрите, какие-то странные люди и теряют свои ресурсы. Да, ребятки, такое тоже иногда бывает. Ну что ж, ребятки, наряду с океаном, конечно же, разрабы постарались, подумали и сделали нам великолепнейший плот, на котором можно перемещаться туда или обратно. Давайте, ребятки, на сие творение мы, конечно же, сейчас и посмотрим. Находясь возле воды для строительства плота, нам потребуется, конечно же, верстачок. Верстачок, благо, можно воткнуть практически в любое место, лишь бы это была суша. Ставим, ребятки, в это место верстачок, убираем ненужных всяких нам гадов, вот таких вот, например, надоедливых пеньков, и потихонечку начинаем крафтить платецкий. Что, ребята, на крафт платецкого нужно? Давайте сейчас с вами и Посмотрим. Так, на крафт плота нам необходимо 20 древесины, 6 кожаных обрывков и 6 Э, смолы, древесины у нас сейчас Нет, к сожалению, но это, ребят, не проблема Сбегаем в ближайший лес Странные люди, какие-то странные действия Здесь до сих пор, смотрите, вытворяют Какой-то тип забрался в речку И охотится там на оленей Ну кто же так охотится, родной? охотиться надо в лесу! Оставим его в покое и продолжаем дальше Строить свой э, плотецкий Так, ребят, у нас есть уже необходимое количество ресурсов И вот он, друзья мои дорогие Наш с вами великолепный э, Плод. Это, ребят, очень Интересная задумочка, которая, да, как я уже и говорил, позволяет нам перемещаться... На дальние, как говорится, острова И почувствуйте себя настоящим морским волком Только в игрушечке волке. Ну что ж, друзья, некоторым новичкам покажется очень странным управление и взаимодействие этим самым устройством Как только вы его поставите, сразу же, конечно же, сядете на него И, наверное, возникнет вопрос, как же этим странным средством управлять Есть здесь несколько объектов для взаимодействия Например, вот эта мачта мы на за нее просто можем а, держаться Да, вы также, наверное, подойдете Также, наверное, попробуйте а, Постоять возле нее Да, вот так вот попозировать можно Вот так вот можно, значит, помахать и так далее Но это, ребят, не суть важно Подойдя к этой мачте, вы нихренашечки вроде как сделать-то и не сможете Несмотря на то, что вы за нее держитесь Возможно, как-то ей можно управлять Но что-то я не нашел никакого рычага управления, кроме как Другого, о котором я вам расскажу попозже Так, ну что ж, ребятки, нужно знать при, уп при управлении этим плотом. Во-первых, когда вы падаете в воду Да, а в воде вы можете утонуть, теряя свою усталость Вам потребуется сразу же забраться на плот Как это сделать можно? Можно сделать, ребят, забравшись вот по этой лестнице и нажав просто а, на Е Так просто, плавая вокруг него, вы, ребят, как в других каких-то играх запрыгнуть не сможете И будете дальше продолжать тонуть, плавая вокруг плота и терять свой лут Ни в коем случае, ребят, такого не допускайте, просто... Просто находите лестницу, вот тут сзади она находится, и залазьте на а, него. Следующий момент, как же управлять этим а, платом? Давайте я вам сейчас покажу. Здесь сзади есть неприметный сви с виду Руль, за который следует, конечно же, взяться И это самое основное, что дает нам возможность управлять нашим с вами платом Ну, покрутив за эту штуковину, вы, ребят, увидите, что ничего совершенно не происходит Так вот, для того, чтобы, ребятки, начало что-то происходить Нам необходимо, конечно же, нажать вперед Немножко неправильно наш плот стоит Наш плот, на самом деле, очень легко в воде двигается нашим персонажем Мы можем его развернуть а, вручную вот таким образом просто плывя на плот и поворачивая его в нужном направлении да это ребят делается легко и просто но следите за своей выносливостью как только она у вас заканчивается вы начинаете медленно а, тонуть залазьте ребят по лестнице иначе вы утонете в воде силы плохо восстанавливаются а по-моему не восстанавливаются вообще поэтому будьте Осторожно, так, ну что ж Залезли на плот, отдохнули Съели немножечко мясца Пополнили запас сил и энергии Так как мы все-таки готовимся к дальнейшему К дальшему, к далекому путешествию И встаем за этот чудесный руль Снова, ребятки, поворачиваем Ничего не происходит Чтобы у нас наш плот поплыл Необходимо просто нажать на W Просто на... нажимаем вперед И мы видим, что у нас якорь опущен Один раз, ребятки, опускаем Это одна скорость как видите, скорости можно отслеживать вот, вот, вот по тем вот лычечкам над нашим а, рулем Это, ребята, одна скорость Сейчас второй раз мы нажали, еще немножко наш с вами пару запустили Это вторая скорость И еще раз нажимаем, это максимальная скорость, с которой можно двигаться а, на нашем плоту На самом деле плот это очень медленное средство передвижения есть гораздо более технологические средства передвижения, но они появятся только тогда, когда мы а, целиком и полностью войдем в бронзовый а, век и только тогда мы сможем делать нормальные а, плавающие, как говорится, а, корабли. А тут пока, ребят, придется довольствоваться малым. Зато этот плод доступен на самом раннем этапе игры и с помощью него вы сможете плавать на а, другие острова, если же вы поймете, что у вас на вашем вот этом острове ресурсы заканчиваются. Как мы знаем, генерация Ребят, происходит здесь в мире Вальхейма Следующим образом Нас а, высаживают на большом острове Вот на таком вот, на котором находимся мы сейчас Но его, ребят, границы Ограничены а, после, как, после того, как мы его исследуем Ресурсы у нас тут закончатся основные, да И все-таки придется прибегнуть к тому, что нужно будет плавать Поэтому, ребятки, плод это ваш первый друг а, и товарищ Как, ребятки, управлять? Смотрите, когда мы смотрим а, справа, видим а, маленькую иконку И как только мы поворачиваем мышку а, про, та, та самая иконка нам сигнализирует о том, куда дует а, ветер В данном же случае мы а, повернулись против ветра а Ветер дует спереди а мы, собственно говоря, против ветра сейчас пытаемся плыть Не получается, ребятки, у нас плыть таким образом Давайте попробуем сейчас а, развернуться Чтобы, ребят, развернуться, нам придется разворачивать плот а, вручную Для этого лучше всего опустить, конечно же, парус, точнее поднять парус И наш плотик сам по себе начинает потихонечку разворачиваться на месте, как только мы выкрутим Хотя нет, друзья, ну давайте выкрутим в максимально правое положение Да, ребят, на месте можно развернуться с подня... поднятым парусом, не ныряя в воду, только что я сделал для себя открытие и как вы видите, мачта, она у нас сама поворачивается и подстраивается под то, куда у нас дует э, ветер, сейчас мы еще немножко развернемся, и вот теперь-то точно, видите, ветер должен, должен дуть нам, как говорится в задницу, все, выворачиваем вот таким вот образом мы руль, ставим его прямо и опускаем наши паруса, включаем максимальную скорость и вуаля, друзья, ветер дует сзади, как мы видим, да, нашего а, плота И значит мы все делаем правильно То есть смотрите, сзади дует ветер а, Естественно, наполняет наши паруса И мы с максимально возможной скоростью начинаем двигаться а, вперед Вот такая, ребят, механика управления плотом. Если кто до сих пор а, не знал, то чекайте Конечно же, а, в вашем выживании это вам поможет Когда я начинал, я не знал, как пользоваться этим самым плотом. Только мне один из подписчиков подсказал, да, на стримчанском, как пользоваться. И теперь механику я, конечно же, изучил. То, что этот плод невозможно чем-то нагрузить, то есть как в каких-то других выживал как типа Рафта или, может быть, Море Воров. Короче, ребят, нагружать плод ничем нельзя, просто знайте эту информацию, ее должно быть вам достаточно. Для того, чтобы, ребят, подогнать наш плод даже против ветра, придется вот таким вот образом, как я, спускаться в водичку. И двигать его а, к берегу. Он у вас против ветра не поплывет, не надейтесь. Тут даже, к сожалению, подгрести ничем нельзя. Хотя давайте попробуем. Возможно, если мы на него залезем, зайдем, да, точнее, а, и а, поднимем парус. Как-нибудь назад. Ага, мы сейчас. Ага, ребятки. Все, верно. Сейчас мы включили заднюю скорость. Она у нас тоже здесь имеется. Ну и плывем, конечно же, по ветру назад. Но нам-то нужно вперед. Вперед, ребятки, мы не можем плыть, потому что ветер будет в другую сторону. Поэтому все-таки придется нам толкать наш плод к берегу именно в ручную. Далеко мы на самом деле отплыли. И как бы нам не хотелось это делать... До берега, возможно, мы не доплывем вот так вот просто. Поэтому с передышечками, да, с небольшими. А, развиваем дыхалочку. Да-да-да, правда, она здесь... хотя, ребятки, развиваем, конечно же, плавание. В игре тоже присутствует. И когда мы занимаемся такой вот, с виду, казалось бы, ерундой, мы, конечно же, еще и прокачиваем наши навыки. Навык плавания, ребятки, также можно отследить вот в этой вкладочке. она у нас вот тут вот имеется. У меня уже плавание а, 6. Да, расход выносливости при плавании у нас будет меньше, как только мы ее а, прокачаем. Ну и дальше, ребят, продолжаем тренироваться. Мы все-таки спортсмены, пловцы. Нам необходимо готовиться к чемпионату мира по плаванию. Да, здесь в Альхемии скоро состоятся, ребят, великие заплывы, где сильнейший, конечно же, заберет важнейшую награду. Поэтому мы тренируемся, тягаем вот такие вот огромные деревянные плоты, чтобы у нас показатели были на максимуме. Почти, ребятки. Ох, почти, как я устал толкать уже эту хренотень. На берегу уже ждет меня несколько чаек, я смотрю. Так и хотят от, от, откусить от меня а, кусочек Так что, ребятки, вот такое вот а, устройство плот. Я не знаю, ребят, кому как, но я попробовал на нем поплавал В принципе, можно на этом плоту куда-нибудь переплыть на другой остров Но только осторожно, ребятки Будьте бдительны, соблюдайте все советики, которые давал вам сегодня братишка Скрыч И тогда ваш плод далеко от вас а, не уплывет Блин, надо было дождаться, когда я восстановлю дыхалочку свою Иначе, блин, тяжко мне плавать, когда у меня дыхалка подорванным. Незаконная вырубка леса вы что, совсем что-то шалели, что ли? За такое дерево, знаете, какой штраф впиливают сразу же. Видимо, этот парень просто не знал и повалил, ребята, огромную березу. А за нее реально здесь штрафуют. Так что будьте осторожны. Ну что ж, дорогой зритель, я надеюсь, сегодняшний видосик по фишечкам Волхейма тебе понравился. Ну а если же у тебя есть что добавить, и если ты считаешь, что братишка Скрэч упустил кое-какую информацию очень важную, то обязательно напиши мне об этом в комментариях. Все читаю и на все постараюсь ответить. Также, если у тебя есть какая-то хорошая идея по поводу нового видео, то смело пиши в комментариях, братишка Scratch все берет во внимание, анализирует. И, возможно, в следующий раз ты увидишь видос именно по той теме, которую ты мне а, предложил. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует.